Так, занесуха у нас на третьей базе. Каин девятого видел, или нет? Каин. Вы, Вы за забором? глухо как в танке вижу бойца а этот буфер ха-ха я слышно да да слышно опять камни вижу я девятого нашел я сам хуй Нифига там. Нифига там грена прилетела. Служан, ты Так, я пойду с передней стороны. А где старички-то у нас? О, вижу, это кто блин, прибежал. Плак, ебто, не тянется нигде. А чего они флаги плаке не делают? прикрывай прикрывай откуда а в чем это, откуда? откуда минус флаги тянем но я тяну не знаю сальяки не тянут нифига давай как договаривались да и все мы успеем поднять значит мы заберем не мы да пусть телевидос этот не выкладываю потому что ты ой, блядь. -минус. ой ой ой ой ой на мне на мне на мне на мне девятый, Каин, девятый на мне, сука, отбегает, уже все, поздно, я улетел, к вам кто-то идет, Каин, на мне кто-то тэпает походу, да, тэпнули, а, блин, блин на мне был, вон там в уголочке очка и капнемся у меня сука нихуя себе еще на жопу мне на голову не приседает урод блять кто блин что ли мой пиздец да вообще урод блять Сяровцы тянут два флага сука баный насос я отляжусь что за снаряд? не пойму с бара откуда? Бегаю на. Девятый минус. А вы слышишь? А ведь там еще Так, моби я погасил. Угу. Так. А ведь я не вижу. Да, у меня лагает серьезно. Сука, у меня капля нахуй, вот на мне. А, вс. Наверху. Хайм, наверху. Хватит. Просто у меня это, капля была, я вот и его не убил. старики -то не берут, напиши им. Старики-то что не берут? брали им флаги с белье Их там на респект. А я помыться. Мауби. Да. Мауби минус. Где тебя не те флаги? Их там практически никого и нет, нахуй. Я тяну один, не знаю. Мас. Пишет подсосы стариковские. Кто? Пил мне пишет подсосы с тарековским. Да. подергивает, дернул бы тоже флаг. Или что старикам отдаем? мы взяли уже и саперку, то Ну да и пофигу. Да я подниму все равно. Я не знаю, может у них что-нибудь не удастся, а у меня удастся. Ребят... Заминировал, Калайн. Не иди, Кан, не иди. Назад, бля. Заминировал. Ходи, нахуй. Сейчас заминирую. Возле мотани тут не буду минировать. Ты сейчас, блин, ты вот флаг не минирую, я сейчас за забором пойду. каратель взорвался, блин, взорвался. Минус. Короче. О, это где-то за меня любят, а вы же где он кое? только спец не добил, где-то там? теперь у него вообще нет там мин стоит сразу, Кай, где я туда ставил И спец минус И Серега взорвался, блин, обратно Звуки минут. где тут девятый где-то. Крайон где-то там замес Так Ники не вижу Нихуя Одно попадание короче на двести Девяносто Восемь Нихуя Яйца своего пояса блюд. Кто, блин? Я спец слил, он вот здесь, как я лежу, вот там передо мной, короче. Пошел на меня. Джиу. Энтри. Ты падла, я там стоял, перевался. Вы все равно. И минус. Блять старики эти, Сиаровцы где-то, так вы че, сержанты ебанут? Да лово Че? Тяну. Блять на мне! Девятый собака. Uh -huh. mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Лежи по дому, лежи по дому. Зараза я еще, прикинь, Ники не вижу от первого лица нафиг. Блять. Где он, гад? Лежит, бля. Так, старики уже неплохо подняли. Блядь, девятый хуйло. Побегает. Лежит. Блин, наверное, уже идет. Ну как бы по мне стреляли? Там... ЦТ свала или СВСС, наху, чего-то И типа поймет. Свала, походу Смотри, блин, там где-то Наверное, идёт Ой, двенадцать ВПСика у меня Так, скорейки, что сержанта тянут, наверное, уже? Не, рядового Конечно, если честно Блядь, не вижу, Вик. Справа, за сука. Мало, бил, да, откуда-то. Кто это там? Блядь, меня. Еба наоборот, Мауби этого трогаю заразу, бля, помуха. У меня ники не горят их не, бля, хочу за хуйня? Блять, сука, старик. Сбил нахуй. Кто? Там да, вон кто-то подбежал. Не могу ники вообще не вижу ничего Так, эти все сержанта тянут. Ладно, хуй с ним, ты, ты, ты, ты, ты спас меня. Да ладно, хуй снять. Ника ты минус. Ладно. Честно, заебал. Пусть старики тянут. Да. Ну все равно на всякий случай подниму. Так, 20 минут. вообще. Нифига вы там только в минусы играете. Сука 9 снялся, пидор <звук> Скай найдет, смотри педарах пять минусов юки а старинкие я тоже пойду постреляюсь маленько а то нафиг это не прикольно не буду я поднимать этот флаг пусть это спокойненько Нет. откуда юкинах ты стоял на резке вообще, Я Юки слил, я его спалил где он? он? ай-яй-яй э -э -э, сейчас скажу тоже Юки слил семь часов <связь> Блять, они тут вот они, все а здесь перед вами, трием рыбит, что они припадут собаку мы равно база, <связь> все все, С и все и равно там база уже этих просто Юки забавли? Нет, еще не забрали, Сы. надо помочь еще маленько Я улетел этот блюх по пиздец На... на Он начал, но Сейчас они сам могут нафиг раз это раздолбить Коля, да, если матч он тут хуяет. Всё, блин, 91% процент сейчас мо могут стариков переложить, девятый ускакал вперед. Ну, бляха, я в аномалии еще застрял. Ну чё? Перебили всех стариков. Были флаги базы сейчас стариков. Так, все там это как там Юки здесь. Девятого минуса. Ну Давай сейчас отомщи. Юки, а там еще еще попробую, где он есть. -то. Ну мне тоже надо кончить. Базу забрали? Так, это возглавил. Да. Ой-ой-ой! Зараза, Юки опять меня кокнул с пулемета О, не поднимешь? Сейчас, секунду, отлежусь Ага, все, можно поднимать Мерси Так, еще блин куда-то сюда тоже проскакал но ну, его может кто-то из вас завалил Или из стариков кто-то завалил а все база стариков ништяк. Можно уходить со спокойной душой. Мне написал спасибо. Девятый сдох. Ничего не оставил. Теперь Уф, побежал. Там девятый сейчас должен ломиться. Я вот его вычисляю здесь стою. И где он? А вообще, сука. Где, где? На горе? Или там? Где-то есть -то, авич. видишь его где он я что его... Ахуя, я не вижу ну ладно пошли обойдем по горе с горы его спустимся и мочкой каратель СПС пишет Ну, блин у меня не подпрыгивает зараза вы то на адреналине угу. я то нет Надо на аренку походить был еще, а то я вчера потратил много мало бы слил где овчошную падлу сколько уж этот мах. а чё, не видишь? пока не ой я сегодня потратился бинокль 12 двенадцатикратный этот купил Опы пишет герой. Герой типа мне пишет. Ну все, наверное, все. Вар будет по, это, потому что, блин, видал, отписал. Да, что да, что да. Сейчас Макс зайдет. Да, и все, она по ходу, потому что они. Макс, Макс нас бегает сразу на. блядь! Авич, Авич меня до набоя взял. 187 и сразу 198. Блять, справа бил где-то, за камушком сидит, сука. Сейчас вычисли. Я хуй знает, он сидит? Тоже не могу. нахуй Где-то далеко, гад. Или сильно близко. У меня видимость вообще мне на хуя. минимуме. Минимум. По меху я этот откуда -то. По тебе бьет. А где ты есть? Где этот Тавич? шелся все пиздай да. ему. Где где? Вни... рядом или далеко? Рядом. Иди сюда, зажмем по приколу тут где-то аномалия сейчас только сработала. тут на центре стоит а назад иди Таня, иди на центр на меня еб он там аномалия щит ай-яй-яй блять где-то рядом собака сука с снял с меня ёпт бери иди нахуй на меня блять ты хуйней поваришь Ведь Витёк ты нахуя спрыгнул просто туда а чё не надо было что ли так я думал внизу стоим нахуя спрыгай я тебе именно говорю иди на меня ты взял, спрыгнул, заебись. Так я думал он внизу, а он оказывается там наверху горы, что ли, блядь. А ебаный вот. Я его сейчас пойду встречу, без раз. Так, сейчас тоже бронику сниму. На полковнике Расвалил. Да. Я уже на горе здесь бегаю, что-то не вижу его. Я... Блядь, что где-то вот за меня акулишь опасность? Я стрелял. Блять, сзади. Кто? Да Авич, е-мое, сзади откуда-то взял. Какие там блять подставляться ему эта цифра, нахуй, снимите все это, все. У тебя такой цифрки, а у меня-то их нету, я уже выключил их давным-давно. Слышно, ну, блядь, он-то не выключил, а радуется. В Нем то желтенькие все равно ах. На, спалил я его. Одна башонка торчит из за этой. Сейчас меня будет вышибать. На прицеле держит. Люки пишет, у стариков соседи, блядь. Да они говорю, там сейчас на нервике, на конкретном. Бляха-муха, не попал я в него ни разу. Ладно, валю я к вам. Все, он двинул к вам туда. Я мои патронов экспансии потерял чуть-чуть. Ну и ладно, на этом... А в <laughs> Запись.